it's time to come referee and then we can find our top seed from the PlayStation side in Amsterdam after three days of goals upset, last minute equalizers hammer. yeah you could say that, maybe one more goal for Nicolas, to the back post, oh well, it's there on the rebound for Kansai. inside, no he's not, and there we go, congratulations to Nicolas, there's the emotion, there's He's just hit him, that so he's a winner now. He's been to the finals. There's no more second best. You're a winner. You've thousand dollars, and you're top team in London. So why not say, time and time again. The bridesmaid, but never the bride. Nicholas, find this man a groom right now, because it's his big day. What a performance. Victory for the man who has been unbeaten in this tour. And every that 33 yards it. out last chance of the game a little thing and if anything a wasted chance there he didn't really have much to work with And this time of two minutes i don't really get that i think he's looking obviously for an hour inside the box but just playing short just work an opportunity as long as you don't pass the ball backwards you're not gonna the referee's not going to blow full time Всем привет, друзья! Вы на канале Ziffa. Вот я вернулся с обзором на игру одного очень интересного проигрока. Я думаю, вы все поняли по названию, что это Николас. В свое время он становился чемпионом мира. Также он выиграл множество различных других крутых турниров. И вообще в комьюнити игрок довольно известный. Предлагаю под этим видео набрать 300 лайков. Это не так много. Я думаю, у вас это должно прекрасно получиться. И разумеется, не забывайте фолловить Инстаграм и Телеграм. Там множество полезной инфы, так что заходите и подписывайтесь. А я желаю вам приятного просмотра. Переходим непосредственно к матчу. Николас сейчас играет с бразильским игроком Торе Не особо известный игрок, но все-таки он дал неплохой бой Николасу И по сумме двух встреч они там сражались в серии пенальти Собственно, игра началась через центр, спокойно с защитниками перепасовывается Сразу говорю, что Николас не текс, не малый. Он будет отыграть всегда довольно медленно, через пас И не используя особо агрессивную игру и большое количество финтов Сейчас Николас прожимает возвращение нападающих Первый раз такое вижу вообще в FIFA комьюнити, скажем так, в киберспортивных мероприятиях, чтобы так делали. Но все-таки Николас это используют. Скорее всего, оно помогает численное преимущество наработать на мяче. Также Николас использует прессинг вторым игроком. Это можно увидеть на игроках, на которых маркеры. Они прессингуют. И получается второй игрок рядом с ними бегает Постоянно Отобрал мячик и дальше идет распасовка через центр Центр фланг, центр фланг это зачастую главные такие постулаты игры Николаса Опять же шел на фланг За Роналду использовал самый простой базовый финт FIFA 21 переступ Дальше видит центр Особо не решается агрессивно играть Через центр так плотно пытается давить позиционно вот сейчас Замбаппе пытался прокинуть с помощью R1, но не особо у него это удалось, и защитник забрал мяч. Опять же, прессингует двумя игроками, и он очень редко цепляет защитников на ранних таймингов. Все киберы так, в принципе, делают, но у Николас вот прям он очень долго ждет, и за ползащитников бегает, держит линию и бегает, забирает мячики. Отыграл через вратаря. Как видите, он старается вообще не выносить, особо никуда не лететь. Главная задача это сыграть медленно. Через вратаря, через защитников. И дальше продвинемся в центр, либо же на фланг, чтобы создать голевой момент. Опять же, идет пас на фланг. Тут Решфорд. Решфорд опять идет в центр. Без каких-либо потерь. Нужно отыграть, максимальный контроль. Никуда особо не нужно лететь. И агрессивно играть. На фланг, передачка за Роналду. Опять же, переступ за Криша. Хороший пас в центр был. Но, опять же, очень неплохо играют Торы который хорошо обороняется, хоть о нем не так много информации в интернете и вообще первый раз, честно, о нем слышу, но он неплохо показался на этом турнире и очень хорошо показывает себя в матче с Николасом. Неплохая оборона и не дает таких как бы пустых зон, чтобы Николас мог спокойно проходить и забивать Мячи Николас часто использует левый стик Он просто со стороны в сторону качает своего соперника И это помогает для будущих передач Для того, чтобы можно было открываться под различные крутые пасы в разрез и прочее-прочее Помогает расшатать оборону соперника И открывает больше опций для игры в пас Отыгрывает через центр, через фланг Самые такие простые, как бы на пролом он не идет Зачастую это пас на фланг, пас в центр и опять же пас на фланг Вот сейчас опять центр и опять фланг С помощью л запустил Роналду, но решил не отдавать Решил сохранить мяч И дальше через центральную половину поля отыграть на гуле. Это а хороший пас был, кстати, можно было разыграть комбинацию получше, чем пас назад Но Николас старается вообще не терять мячи И контролировать каждый момент Вот сейчас хороший был прострел и отличный был гол как видели, снова же с центра идет пасик на фланг, из фланга спокойно идет пасик в штрафную площадь и забивается такой довольно простой гол на просторах FIFA, я думаю, все в Лиге хоть раз забивали. За 91-м БП залетел вот такой вот простейший гол. Хотя, возможно, он не самый простой, все-таки игроки довольно такого жесткого уровня и такие зоны появляются довольно редко. Сейчас какие-то зоны у Николаса открываются, довольно опасные, штрафной был моментик, Вера думает куда отдать, Сон, хорошо прессингует, кстати говоря, Николас, всегда у него игроки так плотно играют, очень хорошо, это в обороне помогает забирать все мячи, Николас думает как разыграть выбивание от ворот, что же он будет делать, решает отдать передачку. ого, аж на левого полузащитника, Неплохо, неплохо, но это, конечно, не лучшее, как мне кажется, решение, хотя в данной ситуации по-другому, наверное, не было вариантов, потому что Тора хорошо прессинговала и защитников, и крайних защитников, поэтому, наверное, лучше придумать нельзя было в данной ситуации. Хороший прием от Баппе, и еще один финт и переступ, все финты, Болролл, переступ, особо многого ничего по финтам, наверное, от Николаса ждать не стоит. Поэтому он больше игрок от передачи и от каких-то комбинаций, чем от финтов. Через центр старается... Вот сейчас потеря была. Как-то он слишком сильно затянул. Вера с его балансом не смог справиться с таким быстрым нападением от э, игрока Торы. Смотрим, что же будет дальше. Небольшие какие-то отскоки, не разбериха. У Роналду открытая зона. И сейчас был подкат от Т. Вроде как... Сейчас пропускается гол. М -м. Немножко не повезло, как мне кажется, Николасу. Ну, Кроев хорошо отдал, и Роналду забил. Только что, скорее всего, был подкат ботом, но, возможно, подкатывался сам Николас. И в таких ситуациях, когда ваш соперник имеет зону, то, скорее всего, лучше подкатиться и спокойно заблокировать удар. Зачастую это помогает. И, как вы видели, в данной ситуации удар был заблокирован, но такой предательский отскок не дал спокойно выбить мячик от своих ворот. Угловой ни к чему не привел. И вот сейчас был неплохой момент. Просто нажимаете на правый стик, и ваш игрок так подкидывает мячик и навешивает. Раньше, я помню, был такой моментик в FIFA 18, когда делался торнадо спин. И после него навешивались такие читерные какие-то навес и спокойно залетали голы. Вот подход к концу первый тайм. Такая вот прагматичная, медленная, как мне кажется, игра. Особо не атакующая, но, как вы видели, владение 65 на 35 это, блин, реально круто, с таким владением отыгрывать, это очень интересно. Начинается второй тайм, используется опять же возвращение нападающих. Интересный мув на самом деле, не идет использование искусственного офсайда, идет использование возвращения нападающих. И также нет прессинга командного. Ну, так отыгрывает, значит так ему удобнее, что же. Посмотрим, как будут развиваться события во втором тайме. Насколько Торы будут хорошо давить и навязывать свою игру. Ну что пока матч равный Довольно равный <смех> Что это было? Довольно смешной момент, Торо наверняка ошибся И подождел, сейчас подзывает своих игроков Тема неплохая Я в каком-то из видео рассказывал, как это делать Можете посмотреть Довольно удобно, когда ваши защитники Находятся очень близко к вам вы Можете с ними так перепасоваться и не потерять мяч Это, скорее всего, после того момента, как он отдал на левого ползащитника И была потеря мяча Николс решил ну вот так вот спокойненько отыграть Постоянно используется левый стик И также изредка прожимается L1 Для ситуативного дриблинга Такого ловкого дриблинга Ой, хорошо, как убирал П. Был отличный приступ и отличный уход В левую сторону Но чуть-чуть не получилось В данной ситуации мяч был потерян Снова же идет пресек нападающими И полузащитниками Защитников не трогает Очень важно не открывать зоны Для других последующих передач Поэтому нужно очень аккуратно в данных моментах отыгрывать Мы сейчас смотрим Гомес делает перевод на фланг Если вы видите свободного игрока на фланге То отдавайте Почему бы и нет Ошибка Торы Какая ошибка И какой шикарный пас от Николаса Был роллом Баппе И гол Отличный гол Шикарный гол Но здесь конечно решила ошибка Торы Не знаю Вот такой искусственный офсайт Довольно странное решение Но решил он поступить так и бапперщичка воспользовался, был рольчиком, убрал кипера и забил такой... Довольно стильный, красивый гол Вот вы, кстати, заметите, пас с помощью треугольника Какой красивый залетел Николас заметил ту зону, отдал И получается, его игрок, вроде то был Роналду Не был в офсайде Это очень важно, находить подобные моменты Да, с коннектом в СНГ довольно сложно Поэтому лучше пытаться как-то наперед читать подобные вещи Не знаю, насколько это возможно Но в наших условиях придется вот так вот действовать И стараться читать игру наперед Потому что не всегда получается отдать мячик вовремя Отобрал за Виру На Фермино Теорнандес Кстати, неплохой выбор Теорнандеса в защитку Карта неугодная, отличная скорость, отличный корпус Он, конечно, довольно габаритный игрок Не всегда за всеми успевает Но на угловы хорошо подключается И в то же время неплохо корпусом оттесняет других игроков Хороший пас на фланг Снова же пустой фланг Как я понимаю, Торы пытается жестко сейчас отыграться И дает такие пустые зоны на фланге Окей, через центр Роберто Фермино Назад, вот смотрите, нет паса Дальше, отдает а назад Это хорошо, это помогает ему Сохранить мячик Ой, что это был за момент такой Повезло сейчас, как мне кажется, Торе Там мог быть пенальти Вот лучше в штрафной площади Не подкатываться, так как это сделал Тора и отыгрывать более аккуратно Все-таки пенальти, дело такое За Решферда на фланге Через центр, фланг, центр Как я думаю, вы все уже заметили, он так действует 84-я минута, практически концовка матча Посмотрим, отыграется ли Торе Насколько хорошо он себя проявит Пас на фланг Как мне кажется, подсела команда у Николаса Он старается вообще практически не лететь всей командой вперед Очевидно, счет 2-1, нужно сохранить данный результат и не бросаться. Сейчас хорошо отобрал, не бросился раньше времени, не пролетел и забрал мячик. Вот сейчас очень жесткая плотность. Три игрока давят Решфорда. И вот с помощью левого стика он пытался пройти. Чуть-чуть не получилось, буквально чуть-чуть не хватило. В данной ситуации я бы вам посоветовал все-таки переводить мяч как-то. Потому что можно очень легко потерять и пропустить какой-то нелепый гол. Либо же создать такую атакующую ситуацию на ваши ворота, которая не очень хорошо сокрасит весь матч. Смотрим. 90 минута. Минуту добавил. Судейка. Все. Я думаю, матч сейчас закончится. И Николас уже пьет воду, да, потому что понимает, что он победил. Да, выбивает мяч. Собственно говоря, такой матч получился. Довольно интересная игра таких равных соперников и... Вот такие матчи реально интересно смотреть, чтобы понимать, ну, насколько игроки такого уровня отыгрывают. Надеюсь, это видео вам понравилось. Попрошу вас написать в комментариях, на кого сделать еще обзор, потому что мне реально интересно, какие игроки вас интересуют. Также есть Досари, игрок известный, множество турниров выиграл. Возможно, вам интересно посмотреть на его игру. Обязательно напишите, кого-то знаете, я разберу. Буду благодарен, если напишите в комментариях кого. Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал и всем пока. No matter how lost, need no